Здрасте, здравствуйте Татьяна Вы первая Первая знали, что будет эфир с мистиком Я не знал, а вы знали Ну, у вас <кхм> Ну, у вас учутье Ну, у вас ее, дорогая Татьяна Ну, что же Сегодня, видите, вечер Ночь Ночь, суббота на воскресенье Давайте Сегодня поговорим Сегодня у нас Получается, сейчас какое число? 28 сегодня. Сегодня 28. Да, Наталья, добрый день. Ночь. Доброй ночи. Хотя у каждого свое. сейчас календарь. Как говорится, я календарь перевернул и сро, сло, снова 3 сентября. Это у кого-то песня такая была. Значит, сегодня понедельник, вторник, 29. Значит ночь <сч> с 29 на 30 у нас да здравствуйте алексей наталья артемида лотос бэтмен о бэтмен лаура хорошее имя Хорошее имя значит 29 это у нас завтра а значит в ночь с 29 на 30 у нас друзья мои Совместное намерение, медитация Которую мы Ну, уже 143 человека Откуда же вы, друзья мои, так быстро собираетесь? Не спите, стоите на посту С этим каково <свеч> С оружием Молодцы Молодцы Ну, сегодня э, Гончар меня озадачил Говорит, люди ждут совместной медитации А ты сидишь там Как говорится, в ус не дуешь а я дую, как говорится, дую Но, друзья мои, немножко ослаблен я различными событиями Поэтому тяжело, как говорится, поддерживать форму Все силы прилагаю, чтобы, как говорится, удержаться на плаву в это сложное время Но ничего И что же Оказывается, что, ну, время Время, да, здрасте Здравствуйте, о, сколько вас, доброй ночи, доброй ночи, привет Привет, Мара. Ох, Мара мне всегда пишет хорошие слова. А я падкий налезть такой жук. Думаю, ох, как, какой я молодец. Прямо читаю. Ругательные вещи не люблю. Совсем избаловался. Ругательные не люблю. А вот хвалебные прямо думаю, ну ты мистик даешь, блин. Гордыня тебя рубит. Начинаешь там покупаться на лезть. Ну, все равно нравится. Нравится. ох, сколько вас ждали мой эфир. Ох, Касимов, город моей мечты. Так, получает на орехи э, Хусаин Давыдов А знаете, многие получают Вот реально многие получают на орехи. У меня сейчас столько вот этих вот людей Говорят Расширил пространство А тут мне начали там шарашить со всех сторон По работе, по семье, по здоровью Вообще нормально Ну что же делать Вот это смелые люди И они на собственном опыте приобретают Вот этот вот жесткий мистический опыт И ну, Лара, Лара готова присоединиться к нам Ну, хорошо, давайте просто люди, может быть, соберутся И э, Гончар сказал, что нужно 700 человек 700 тертых калачей, которые смогут с 29 на 30 Выразить свое намерение жестко и сильно Намерение различными, ну, я вам порасскажу Как это, ничего сложного нету, чтобы мы Дали этим, как его, гадам Про это, ну, если они нас не хлопнут Раньше Так, ох, здравствуйте, дорогие мои Чувствуете, что были, Будет эфир, я даже не знал Об этом, думал, что, что Сил не хватит, потому что что-то меня Ну, штормит в последнее время Достаточно серьезно Добрый вечер всем Так Ох Я один из тертых калачей, да, друзья мои Я знаю, что Среди вас действительно много Хороших, сильных, мистически настроенных людей Действительно Наверняка уже не только в этой жизни А и в разных других Побывавших В таких передрягах Нам это не снилось Поэтому нам вот эта вот Какая-то медитация и намерение свои бахнуть в пространство Чтобы оно тут Протрясло, чтобы у богов зады, задымились <смех> Вот это, по-моему, вот это, знаете, на кураже Сделать так, чтобы и, как говорится, богам припекло Как, знаете, обычно бывает в легендах, в сказках Сидит какой-нибудь Индра Ну, этот такой управляющий богов сидит там на своем троне Посвистывает, смотрит на танцы этих таких замечательных женщин В легких костюмах абсар небесных а у него зад начинает подпекать Он думает, что такое? Смотрит вниз, а там какой-нибудь праведник Аскезы шарашит и шарашит Ну, думает тендра чешет в макушке Скоро мне тут пендаль дадут из кресла И я пойду, как говорится, по миру И не буду обсорвить Надо этого праведника испытать Пошлю-ка я ему ворона Какого-нибудь, чтобы он ему на голову наделал Большую кучу Праведник разозлится И, как говорится, проклянет ворона и тут весь его тапос уйдет в пыль. Все. И э, Индор сидит себе, посвистывает, продолжает наслаждаться танцем красивых женщин. И этот, Оправедник а опять будет э, накапливать тапос. Так бывает. Ну, мы с вами. Да, здрасте. Ой, мастерка. Вот вы тоже не спейте. Ха-ха. <свяква> да, здрасте, здрасте, друзья мои. Затрясет, не нужно сомневаться Ну, видите, как Мы с вами действительно Должны быть тертыми калачами И эти события должны настолько подстегивать Знаете, как э В такой хорошей Ну, конной рубке В этот, когда э Идет такая лава Вот люди тогда на Азарте Знаете, адреналин бьет И вот все равно стреляют Там не все равно летят, чтобы Добраться, добраться до до врага, до его горла Но мы с вами не настолько Ох, Карабас-Барабас Ну что ж, что ж, как говорится Я думаю, где Карабас прячется? Выпивает, наверное, думаю Перед Новым годом у него банкет на банкете И банкетом погоняет Ох, 700 спартанцев готовы Да, друзья мои Ну что же, вот видите, пока нас 400 человек Ну, я думаю Значит, что же Друзья мои Значит, с 29 на 30 Как Гончар там Где-то там с кем-то базарил В каких-то таких Духовных кругах Я, честно говоря, сейчас не в, не в форме Этого не могу чувствовать Сказал, что время меняется С 29 на 30 что есть есть 30 вариантов Из них Вот сейчас на данный момент Три хороших было и 27 плохих ну, вообще для для этого мира разница согласитесь 3 на 27 то есть 9 ну типа один из 9 шансов на, на успех но если говорят найдутся 700 тертых калачей 700 людей которые готовы мощно выразить свое намерение как говорится в один день и час то тогда варианты есть Ох, Карабас не выпивает. Ну что же, поверим, поверим, но проверим. Ну, значит, что же. Итак, мы, значит, должны выразить это намерение. Я думаю, я сделаю стрим в этот день, 29 числа, ну, с 29 на 30. И мы сделаем это как можем. То есть, что для этого надо? силы души нашей, то есть намерение это попросту говоря желание. Конечно, желание это не совсем намерение. Намерение это глубже желание, это его корень, как бы это оно, оно должно совпасть с намерением вселенной. Но мы же должны поменять это, поэтому мы выражаем это намерение, прямо делаем шарик, как вы умеете уже, шарик из энергии, вкладываем в него, в него мысли форму, можно словами, можно мыслями, что мы хотим. Чтобы наша страна, да и весь этот мир Скинул, наверное, с себя вот этих паразитов И началось, наверное, нормальное Вот нормальное существование Действительно благостное Чтобы перестали тут все, все это вот это На покойниках наживаться Кончилась вот эта ерунда Перестали мы вот в этой кровавой мясне жить Убрали всех этих э, Всю эту дерьм, дерьмотину Спустили в унитаз просто Вот оно намерение Простое, у каждого оно может быть чуть-чуть свое Чуть-чуть свое ну, в общем-то, спокойная, счастливая жизнь для всех Чтобы мы не мешали друг другу Жили, развивались, наслаждались этим миром Чтобы паразиты не внушали нам Не пили из нас вот кровь, силу нашу Такое намерение Чтобы каждый жил Ну вот, не мешая друг другу, как мог, развивался Благостно, без жертв, без, без насилия Вот что нам надо Чтобы мы были свободны, могли высказывать все, что хотим ну вот так общаться с вами Весело, свободно Каждый мог бы выразить таланты свои Потому что я знаю среди вас огромное количество Талантливых, чувствительных людей которые Ну таких душ, старых душ Которые побывали в таких передрягах Что вот этот наш детский сад Покажется вообще так Прогулочкой, как говорится Где там, в детском саду, когда там гуляют Утром, днем, вечером Давно я в детском саду не был Но помню, там должны быть прогулки Ну вот, чтобы это показалось нам прогулочкой. И это намерение мы в определенный момент прямо вот из рук своих выпустим. Насытим его энергией. Прямо, знаете, восходящий поток, потренируйтесь, восходящий поток вверх, поднимаете силу Земли по ногам и по рукам сюда, вкладывайте. Прямо вдох сила Земли сюда, а на выдохе сила осознания оттуда сверху идет. И опять же до груди доводите, и через плечи сюда вкладывайте Насыщайте этот шар вот этой энергией свое намерение плюс энергия земли, энергия неба Насыщаем его Если вы дружите со стихиями Огонь, ветер, вода Вспомните их, вспомните своих друзей Помните свои эгрегоры Кого вы там, может быть, любите каких-то животных Любите, там я не знаю, там вы в эгрегоре каком-то состоите <клёх> Любители танцев, к примеру Включите эту энергетику, да-да и в определенный момент выпустим это намерение Чтобы Все паразиты, как говорится Пронесло их Сдулись бы они Так что Вот Все просто, не надо ничего сложного Не будем тут завывать Будем работать С 29 на 30 Чтобы вот Вариант наших событий То, что что-то благоприятных Пусть максимально благоприятные события Для хороших талантливых чувствительных людей которые хотят изменить этот мир просто просто вот у нас уже 665 человек сейчас 666 и значит это хороший знак я закончил 666 человек так мистика а что значит если солнце разума синим как электричество разряды Солнце разума должно быть синим Оно может быть разных оттенков Оно может быть совсем темно-синим Может быть совсем голубым Может быть даже к фиолетовому приходит То, что в нем разряды Ну Может быть что-то есть посторонние Какие-то программы Надо заглянуть в ядро этого солнца И посмотреть, что там Если там есть ощущение воронки или трубочки Значит есть подключение, энергию отсасывают Или ощущение чего-то твердого, к примеру такого жесткого чужеродного тоже могут что-то вносить если все равномерно значит все в порядке возможно просто нереализованность то есть разум вас как бы штормит так друзья мои ну вот чтобы я все все что знал рассказал так что давайте какие-нибудь вопросы ответы поговорим немножко потому что день был тяжелый вот, из Белоруссии Так, здрасте Так, мистик, подскажите, что можно сделать в следующей ситуации? У нас в комнате есть зеркала Когда ночью просыпаюсь, ночью вижу в зеркале сего человека Если приглядеться, то он исчезает Что можно сделать? Друзья мои, у меня есть видео про зеркала и про зеркальное проклятие Знаете, недалеко, как вчера я встречался с этой ситуацией Что... <клышленный> Ну, у женщины открытие зеркала были. То есть зеркала фонят Они, ну, как бы бывает портал в другие миры. Попробуйте рукой. Ну, вот рукой, ладонью. Зеркало, вот пробуйте его. Где у меня зеркало тут. Пробуйте, если от него исходит, к примеру, холод. Вот я тут смотрю, у меня телевизор. Пробую. Вот от него идет, идет ощущение. То есть... Телевизор тоже такая зеркальная поверхность От него идет, он открыт сейчас Вот сейчас, видите, я дурак дураком Телевизор открыт у меня Я его закрываю, волей своей намерением Делаю круг по часовой стрелке А потом крест Ну не крест, а вот так, буква Х И намерение закрыть Делаю, смотрю, все, он закрыт Вот прямо ладонь я чувствую Ладонь ставлю, все, он не фонит А до этого фанил. Вот хорошо, что вы сказали, а то я бы Всю ночь тут спала, у меня это, здесь это, на голове плясали какие-нибудь свиньи И вот, кстати, зеркала, когда они открыты А бывает такое проклятие зеркальное, когда на человеке накладывается И где бы он ни был, зеркала открываются Они открывают порталы И в эти порталы набивается всякое дребедение И они начинают тут гулять И у вас и в семье начинаются, и со здоровьем окажутся всего лишь открытые зеркала Поэтому, друзья мои, так, 29 на 30, во сколько времени? Ну, в общем, в 12 часов ночи по Москве я сделаю стрим, и мы, как говорится, ну, наверное, не на этом стриме, а поговорим еще и выпустим это намерение. Лучше, конечно, чтобы это было как-то более-менее одновременно, синхронно, чтобы это намерение пошло так волной, когда будет много людей, Потому что в этом, в этом мероприятии будут участвовать не только, как говорится, участники нашего канала, а еще и представители нескольких магических сообществ, как в России, так и по всему миру. Достаточно серьезных магических сообществ. Но понимаете, что душа каждого человека важна, и его личное мнение, личное намерение, силы его души тоже важна. Каждого из этих минимум должно набраться 700 душ в этом плане я думаю это будет потому что это и эти люди и их ученики и плюс еще из вас люди смелые которые понимают могут выразить намерение что это моя земля мой ну, моя земля мой город мой поселок моя страна мой мир и мне не нравятся эти паразиты мне надоело так жить я хочу это изменить поэтому Друзья мои, будем работать. Так, если я шары энергетически не умею ощущать, только воображать, участвовать, можно или нет? Можно. Не умеете чувствовать, просто представляйте, просто фантазируйте, ничего плохого нет Так. Здравствуйте. Какие 27 плохих вариантов? Друзья мои, я не знаю, я немножко сейчас... От этой темы далек У меня тут своих забот недалеко от дома У меня тут, как говорится, эти эшелонами идут эти мертвые души А я как бы как тут смотрящий распределяю вам туда, вам сюда какая-то Как, ну, этот, как-то регулировщик на этом Поэтому что-то я немножко подутомился, друзья мои вот, Александр Сме... Светлый, как говорится, молодец Куда шар запускать? А, в пространство, с намерением В пространство туда Так, а, ну, про зеркала я рассказал Мистик, возможно быть совсем деревянным И не чувствовать энергии, как бы не старался Ну, дорогой Булат, вот даже то, что вы уже хотите почувствовать энергию, это значит, что вы далеко не деревянный. А как бы деревянным вас делает ваш разум. Вам просто надо как бы делать это все расслабленно. Поэтому я думаю, что вы человек чувствительный, у вас все должно получаться. Просто делайте, не торопясь, расслабленно, играючи Мистика это легкое дело. Легкое это должно быть как волна. Вы должны делайте и наслаждаться, и в конце концов все у вас получится. Так, что там Голикова триста 300... чего тысяч китайцев или миллионов в год? Нам нужны рабочие руки, а нам нужно Голикову, как говорится, раздеть до гола, обвалять в перьях и в этом и в дерьме лучше, и гонять ее по садовому кольцу или по МКАДу, чтобы она кричала, как говорится. Да здравствует Русь Вот что нам нужно, друзья мои Честно говоря Мистик, добрую сказку Добрую? Вы от меня доброй сказки ждете? Я знаю такие жесткие сказки Потому что мои сказки всегда не такие э, сладенькие Так что О сказке, да буду рассказывать А что вам? Сегодня вам сказочку рассказал одну так, мистик, рада видеть, спасибо за юмор в предыдущем видео Юмор это наше оружие, друзья мои Это очень острое оружие И знаете, э, насмешкой можно, знаете, свалить Таких, Такие царства рушились благодаря только смеху Поэтому, а что нам не смеяться над этими мерзавцами Почему бы нет? Вообще можно такое шоу тут устроить Просто посмотреть на их морды на их, на их, как говорится, слова Да они сами они сами себя выдают Та же Голикова Да это же Ну просто персонаж Попадись она мне, как говорится, в школе Она бы, она бы не доросла до этого как его До такого взрослого периода а как-то она выбралась Потому что не было меня рядом Не было Так, почему после практик Стреляю и бью током Ну заряжайтесь энергией Так так, мистик, у нас в доме опять смерть открыла дверь Хороним людей во дворе одного с другим Какой-то кошмар, что посоветуете? Ну, если вы очистите пространство Попробуйте вот, дыханием своим открыть, закрыть вот это вот Прямо создать этот круг, продышать это И намерение свое вложить, что все хватит Хватит Здесь лимит исчерпан Чтобы, как говорится, здесь место жизни, а не смерти Вот и все так, стоит ли спасать этот мир? Такой вопрос часто многие задают Если мы здесь живем, то стоит Мы же Иначе грош нам цена Так, Виктория, мистик, доброй ночи Мысленно раскрестилась, разорвала все догора Затем оказалась на операционном столе Два года могу оклематься, меня бомбят Ну, дорогая Виктория, все понятно, что Сложно, действительно часто предъявляют щита и жесткие счета кармические Но значит вы еще в этом мире и беритесь, беритесь, восстанавливайте свою энергетику Скажите себе внутри намерение, что я, я живу, я здесь Это мое тело, моя душа, мое пространство, мой дом Все, я никому ничего не должна И я беру на себя ответственность за это пространство Дышите, работайте, занимайтесь практиками Восстанавливайте себя и все, ничего не бойтесь. Вы свободный дух, свободный человек, а не раб каких-то богов. И тем более не так. так. Хусаил Давыдов. Паразитов согнал в бункер, входную дверь заварял. Ну, молодец, молодец, неплохо. Мистик, доброй ночи. Подскажите, могут ли блокировать при входе, выходе в осознанный сон? Да запросто, блокируют часто. Талантливых людей у них начинает получаться Потом раз, щелкай все Часто печать на печени стоит Или э, здесь дальше Печать на печени все блокирует И все. И вы вроде все знаете, а выйти не можете Поэтому куда деваться э, Доброй ночи, мистик Когда высказываю намерение чистить свое пространство Мурашки бегают по всему телу табунами Что это? Особенно по спине Это энергия, дорогая Валена Энергия, вы чувствуете энергию Вы талантливый человек Поэтому намерение, оно уже действует Вы чувствуете драйв Ваша душа говорит, молодец Что мы наконец-то не просто куски мяса А люди, которые Души, которые могут такое тут устроить Чтобы этим Мало не показалось Так Доброе время, что вы могли сказать о числе трех шестерок? Кто будет носителем этих цифр? Да не надо перебирать, что там это число дьявола Нет, друзья мои, цифры это всего лишь цифры Но я вижу в трех шестерках всегда неплохой знак Так, уважаемый ковид коварен тем, что забирает энергии Да, обесточенность да, обесточенность Поэтому если вы занимаетесь Не просто, как говорится, еще физически Но энергетическими практиками То это Нафиг эти зеркала выкину Но учтите, что кроме зеркал Фонят еще и экраны И компьютеров, и телевизоров И, и даже экраны телефонов То есть все вот эти поверхности Они могут быть Так что все это не выкинете Научитесь закрывать их Так Подскажите мистик. меня часто спрашивают люди из Москвы Стоит продавать квартиру, уезжать подальше от Москвы Есть мнение, что Москву шанг... сожгут Это правда Ну, дорогие мои, я не думаю, что Москву прямо сожгут Или она в ближайшее время провалится под землю и утонет То есть, если хочется, если есть возможность Ну, как бы, не жить в Москве Это позволяет, ну, там, работа, финансы То почему мои нет, в Москве сложно ну, В смысле энергетическом Москва сложный город, как и крупные города Плюс к тому, что Вышки, конечно, влияние Очень очень сильное Так Мистик, подскажите практику Как помочь внуку? Он сломал руку Сделали операцию, висит рука на спице Очень болит Как снять боль? Ему 8 лет Ну, дорогая Ирина, если вы Энергией работаете, прямо энергией Прогоняйте, вкладывайте намерения Пытайтесь насытить внука там через чакры У меня, у меня с вами э, ну, У меня есть практика То есть намерение и энергия Вот это такой рецепт для всего Тем более для здоровья Так Мистик, здравствуйте Расскажите о энергии во время секса в пик Можно пустить на благо Например, намерение очиститься от негатива Сработает ну, знаете, сексуальная энергия, она очень сильная, естественно. Это <связывая> вообще, если вы, как говорится, занимаетесь этими а, такими делами и употреб... ну, делаете это энергетически, то есть кроме физиологического, это вы еще пускаете энергию через чакры, как говорится. Ну, тут раз... Сейчас вот тему тронешь, все, там, пошло, поехало. На самом деле, вот когда вы пускаете энергию вот эту вот ч... через себя и через партнера, как бы закольцовываете, к примеру, через грудь там вот так вот по позвоночнику вот такое кольцо, то все все увеличивается, как говорится, и ваши чувства, ваши желания, ваши эмоции, то есть вы работаете секс этой энергией, когда вы умеете работать не только физически, физиологически, но и энергетически. Вы поднимаете свое сознание Вы не теряете энергию Как говорят, что секс это там грязное дело Нет, друзья мои Это все, что имеет Это очень важно И для мужчины, и для женщин Вот этот процесс, и эта энергетика Я не затрагиваю это в своих видео Хотя, может быть, в чем-то и зря Потому что, ну, на самом деле Вот эти практики Они очень, очень эффективны Для поднятия своего сознания На самом деле Поэтому Возможно, стоит, стоит сделать видео по этому поводу, ну, так хотя бы в теоретическом плане Поэтому, так, если наберется больше, это будет хорошо Разговор, что минимум 700 Минимум 700, а, ну, как говорится, до максимума, если это будет тысячи человек, то, соответственно, и намерение будет сильнее Если это будет две человек, то еще... Поэтому не важно, просто, просто это совместное Доброй ночи, мистик, что ты скажешь о пирсинге в мистике? Я вообще не, не признаю, знаете, в мистике ни каких-то колец, ни тем более каких-то предметов где-то Ни татуировок на теле Хотя они часто используются для усиления Ну, в том числе и пирсинг тоже используется ну я это все считаю такими вещами Которые с одной стороны могут вам помочь А с другой стороны в какой-то момент просто остановят вас а, Да Как хорошо сильные ведут, а мы поддержим волной Все вы, друзья мои, сильные Поэтому тут не надо делить там на каких-то там Больших и маленьких Мы все Все вот Наше намерение равнозначно Понимаете? Равнозначно Потому что не надо вот в этом мире все время вот эта иерархия, кто там, кто там самый мудрый, самый большой, и начинается это. Вся эта идея пошла-поехала. Поэтому так, мистик возьми в ученицы Друзья мои, ну вы посмотрите, какой из меня учитель. Я там, как говорится. Какой из меня учитель? Поэтому, возможно, может быть, если мы доживем ближе там. К концу весны, может быть, многие меня просят какие-то там, может быть, я не знаю, там встречи или семинары организовать, чтобы вы могли, как говорится, вместе больше побеседовать, помедитировать, может быть, какие-то практики освоить. Но не в, не, в, не в таком качестве, как там учитель, ученик, а больше в качестве, как, ну, такие друзья, которые думают, чувствуют в одном направлении, в одном мысли. Вот такое я приемлю, а не какую-то там, опять же, иерархию. Так, уважаемый мистик Как вы считаете, зачем темным силам нашей светлой души, если они питаются Низкими вибрациями Ну как зачем, а что бы и нет По... Мы же питаемся Различными существами Так сказать, и ничего О том, что у них низкие вибрации Бывает даже и вкусно там Питаться Так Чем больше, тем лучше так, Мистик Можно ли сделать амулет из семян деревьев Священного сада Будды Но почему бы нет Почему бы нет а, Мастер Черные шторы у вас на окнах защита от мертвяков У меня синие шторы на окнах Я, честно говоря, люблю темно-синий цвет а, И... Штор у меня синие, а не черное. черные Черный я не очень люблю, хотя черный цвет тоже мой а От мертвецов мне не надо защищаться Сейчас, знаете, как это сказать-то Сейчас я как бы, ну, как бы, я боюсь громко это вызвать Вот, во всяком случае, в этой местности я их король То есть я им что говорю, то они и делают Но я, правда, не злоупотребляю этих Я как бы распределяю, куда идти А они идут потоком, ой-ой-ой И не самые лучшие люди Поверьте мне, поэтому э, сейчас, как говорится, они слушаются меня И здесь они идут в определенное место Здесь вокруг дома у меня никого нету Уж кого-кого, а мертвецов я теперь не боюсь Мистик, расскажи, кого интересного встречал в, чер в черном караване Ну, друзья мои, не, э, это надо, наверное, отдельно Потому что, да, есть персонажи, о которых мы с вами все знаем Они уже здесь но они в несколько такой форме, так сказать, не в форме. И ну, душа, когда она уходит, это другое. Она уже не связана с телом, и там присутствует много отчаяния, раскаяния, эйфории, разные чувства овладевают. Поэтому. Так, кстати, ведьмина изба тоже не советовал особо праздновать Новый год. Тоже сказал про умершие души. Ну, друзья мои, я тоже, я вообще не праздную никаких праздников, честно говоря. Ну, так формально. Понятно, что, ну, родственники привыкли, то есть я тоже там, ну, как формально там, может быть, за столом посижу, поговорю, но в душе моей нету праздника. Я не делю там Новый год, там Рождество и так далее. Пошло, поехал Старый Новый год, Китайский Новый год, еще какой-то Новый год. И это все это там сплошные там 8 марта, 23 февраля. Я это нет, не, не делю Как бороться с родовыми бесами и сущностями, которые прыгают по родственникам? Ну, во-первых, это надо снять с себя Ну, вот, для начала Как они прыгают? Они питаются по подключкам Значит, на теле родственников есть печати Вы их находите и снимаете с себя Все, с вами больше это проклятие не связано Просто, с одной стороны просто, с другой стороны сложно. Надо работать и чувствовать. Так, Хусаин Давыдов, что за ощущение спину обдает холодком? Ну, дорогой Хусаин, это, это и есть энергия. Холодок по спине, это первое, что вы чувствуете. Что-то мистик сегодня злой. Да нет, друзья мои, не злой, я просто действительно, что, последнее время... Слишком много вот этой мертвой энергии. Пытаешься очистить, как говорится, на а все все равно. Так, у нас есть сказки советских времен. Поучительные. Не знаю, Чепалин, да, великолепные. Сегодняшняя сказка хорошо дошла. Ну, друзья мои, как говорится, хотите сказок, как это говорится, их есть у меня очень много. Столько этих сказок, а может быть и не сказок, поэтому, друзья мои. Будем, будем рассказывать, можно ли вылечить диабет и энергией Ну, без сомнения Но это не значит, что если вы уже заболели диабетом То, как говорится, начинаете лечить энергией, а уже не используете лекарства Это ошибка, то есть надо вылечить, можно Потому что диабет это ну, болезнь такая, что не хватает вам как бы сладости в жизни, как это говорится И организм добавляет ее в кровь То есть кровь ваша становится... Как бы перенасыщенный сахаром Поэтому Мистик, скажите, а можно праздновать Новый год по-детски? У меня шестеро детей Ну, почему бы нет? Это не значит, что надо прямо, знаете, все Детям Новый год отменить Нет, надо разумно подходить к этому Дети ждут, надо обязательные подарки и поздравления То есть, если вы для себя понимаете, что этот праздник немножко там не такой но не надо портить его другим из сухой морды сидеть там, все там, вы все не такие, а я не праздную. Не надо перегибать. Надо легко, легко. Ну, положено, но ну, отметьте это. Просто для себя это, понимаете. Так, мистик, расскажите правду, что в 2000 родился антихрист. Вы, что-нибудь знаете про него или все это выдумки? Да это все антихристы. Столько этих духов здесь рождается Поэтому не надо уж там прямо Придираться к словам, что родился И вот он придет, и всем нам покажет Все это персоналия Все идет от энергии И антихристов могло родиться Много И в какой-то момент Кто-то из них активируется, кто-то не активируется Это тоже энергия То есть это не один человек, это много В какой-то момент Кто-то из них может взять на себя Какую-то решающую роль Так и происходит так, так объединимся, добрые люди Добрые люди, привет из Киева, друзья мои Так, китайцы все резервисты, сегодня мотыга, завтра оружие А с этой, ну да, у нас, друзья мои У нас даже и моменты вот, переподготовки уже и мужчины забыли, как воевать Поэтому слабы мы Слабы Поэтому так Мистик, подскажите, рептилоиды с астрального плана Или у них есть духовная цивилизация рептилоидов Да, тоже есть Есть лилия Вы балуете дядюшку мистика Спасибо вам Так, дом 2 закрыли Цепочка на шее мешает току энергии, правда Знаете, я вообще не могу носить на теле никого Ни часов, ни колец, ни цепочек Пробовал, но они не удерживаются То есть, на самом деле, все эти вещи мешают току энергии Мешают Я все время думаю, что если спасать людей То они продолжают уничтожать эту прекрасную планету Убивать животных и себе подобных В чем-то да, дорогая Квазария Пульсаровна Это так, люди представляют из себя Не самых лучших существ Поэтому Часто эти цивилизации стираются Слишком становятся паразитическими Но вот наша задача сделать так, чтобы Цивилизация повернулась в другую сторону От полного разрушения и уничтожения она пришла бы на благостный путь развития Вот, вот в чем суть Так, как вылечить шизофрению, которая уже 25 лет Сложно, друзья мои, потому что 25 лет большой срок И как лечить? Тоже энергии Энергии, намерения Так, понятное дело, вроде как, скажешь Да, легко сказать, а как же На самом деле, нелегкое дело Так, как вы чувствуете силу черного шамана? Ну, друзья мои, э, дело непростое Если я вам скажу, что, типа, да, все нормально Я там все пере, это пере, переварил Возможно, этот процесс займет много месяцев А может быть, даже и несколько лет Поэтому чувствую Ну, вот видите, как говорится, с мертвяками Как говорится, на, на равных Раньше этого не было А сейчас запросто Поэтому, ну, еще некоторые моменты Некоторые положительные моменты, то есть есть моменты сильные, а есть отрицательные моменты, которые надо перебарывать. Поэтому, как если кто-то, знаете, там некие люди говорят, что все, там мистика подменили, в него там заселился черный колдун, посмотрите на его глаза, посмотрите на того, как он. Что я могу сказать? Это не так. Все это по-другому. Не так действует. Поэтому.. Черный колдун ушел. А я остался. Вот и все. Так, что там? Мистик, расскажи, как жил в 90-х годах. Весело. Весело, друзья мои. Че я только там не делал в этих 90-х годах. И бизнес, торговля. Всякие там, знаете, разборки с бандитами, угрозы всякие, путешествия Освоил дайвинг, нырял в разных местах То есть времена 90-е веселые, отчаянные Поэтому, а что же, мне было легко Я был молод, силен Так, атакуют закрытыми ртами и стеклянными глазами. Ух. Заметил, что люди, которые помогают животным, живут труднее, много болеют, чем те, которые на животных наплевать. Почему так? Ну, бывает, что человек чувствительный, может быть, перенимает на себя какую-то карму животных бывает так но если работать энергетически то вы от животных будете подзаряжаться и они будут помогать и защищать вам поэтому тут надо работать так ну работать с энергией чтобы вы могли более эффективно помогать животным и самой не терять уровень и не болеть так, заметила, так, щитовидная жилья Может воспаляться от ошейника Может, ошейник может вообще задушить насмерть Так, уважаемый мистик Подскажите, пожалуйста, могут ли силы тьмы при переходе души В тонкие миры обмануть доверчивые души А помогают ли силы света Защищают ли в этом процессе Могут обмануть И могут защитить Все это индивидуально Но вот к переходу желательно готовиться заранее для этого нужна осознанность тогда все будет легко ну и помогать э, своим близким друзьям которые ушли чтобы ну чтобы им стало легче и они не попались на удочку так Добрый вечер, часто клонит сон, мало энергии, как улучшить состояние. Чистки работают на короткое время. Ну, дорогая Елена, э, значит, блокируют вас. Поэтому нужна регулярная работа. Так, доброй ночи, мистик. С уважением к вам. Добейте гадину из пряничного домика. Дорогой Виталий, ну <coughs> что значит добейте? Я вообще ни с кем не враждую, но никогда не уклоняюсь от сражения. И. Вообще я к противникам отношусь спокойно, с уважением Люди, которые покупаются на пряничный домик Но это тоже их карма, в конце концов Действительно, это их карма Поэтому когда-то они это осознают Я, ну, не знаю, достаточно ли сделал для того, чтобы показать вам Что и как В чем дело Кто... Это осознал хорошо. Кто нет? Ну что же. Думаете, стоит усилить давление? Мне это не сложно. Я, знаете, прошел разную школу войн, и я могу бить и бить до конца. То есть стереть вот это вот Реноме пряничного домика под ноль. Можно? Можно. Стоит ли это делать? Не знаю. Я часто не добиваю. Противника, даже если это Полнейший мерзавец Так, тебе, мистик Не забываем про нашего шамана ни на Не могу много сказать Но я давний твой подписчик Тюбетейку на голове тоже оценил ага. а, Да, про шамана мы, друзья, мы не, об... не забываем Я, как говорится, на связи С шаманом И Ну как Надеюсь, что все будет в порядке Сейчас так сказать, немножко напряженное состояние Потому что мы ожидаем, что может произойти в любой момент Ну, как бы нападение на шамана Ну, из этих граждан И мы поддерживаем, я вам говорил Поддерживаем энергетически, не забываем Поддерживаем, потому что шаман это очень важное звено Очень серьезный дух И опять же, не могу вам сказать что это за дух? Но это серьезнейший, вот, серьезнейшее, вот серьезнейшее существо, которое очень влияет на это пространство даже, даже сейчас, даже сейчас. Поэтому надо его беречь, действительно ценить, уважать, помнить о нем хотя бы. Поэтому. Так, мистик ли делится ли магия на черное и белое? Ну, все у нас делится. Это как вы делите в своем сознании? Но, понимаете, и в белом есть черное, и в черном есть белое И часто черное очень любит притворяться белым Очень любит Она вот эти белые одежды будет вам рядиться и говорить, что мы за добро, за, за все, как говорится, хорошее против всего плохого, а делать ужасные вещи Поэтому не верьте, когда вам говорят, типа, вот прямо говорят, я там белей белого Не надо верить Надо по делам их судить и их Вот и все так. На магию жизни, магию смерти, да. Тесака, мистик, что-то можете сказать. Ну, что же, убили его? Чего, сомневаетесь, что ли? Его убили, это сильный человек. Его убили, потому что его боялись. По-моему, убили еще нескольких его друзей на свободе, тоже под видео самоубийства. То есть его убили, он, ну, в чем-то мученик. Поэтому Вопрос Как делать персональную получалку Плохим чиновникам Да по-разному можно Знаете, если магически К примеру Представьте себе Вот Кучу навоза Ну или дерьма вонючего И вложите в рот этому человеку Ну как бы Это Виртуально, мистически и, и повторяйте это некоторое время Чтобы вот то, что он говорит вот, Людей рядом и вообще тошнило Чтобы все понимали, что вот такого дряни И в конце концов его выпрут Потому что невозможно будет не только окружающим Но и начальству будет терпеть это Так... Да, сам дьявол не дает, чтобы ты прочитал, ты пропустил срочное важное сообщение выше Ну еще раз скажите, бывает, что отводят глаза, почему бы и нет Так, чем можно помочь алкоголику? Очень жалко Друзья мои, у меня есть видео, как с помощью энергетики, с помощью энергии чакр Помогать и попытаться закодировать алкоголика от пьянства Посмотрите, для этого надо немножко работать с энергетикой, надо действовать Так, вопрос маме поставили неутешительный диагноз будет, можно ли помочь энергетическими шарами в чакру здоровья? Да, без сомнения без сомнения, вы можете по -по помогать маме, обязательно помогайте, даже если диагноз неутешительный, помогайте через чакры или шариками, как говорится, в сердечную чакру, или через чакру можно, как говорится, вот как у меня тоже есть. Видео через первую чакру, подсоединяясь лучом, накачивать энергией и помогать Так, мистик случайно сбил кабана на машине, не хотел Пару недель назад встретил двух кабанов на машине, попросил прощения, оставил какой-какой какой подарок Правильно я сделал? Да, вполне правильно То есть то, что свершилось, уже не воротишь Наверное, это была карма этого кабана То, что вы раскаиваетесь И как бы попросили прощения духа кабана ну, вот, Это хороший шаг То есть вы ну, как бы осознали Поэтому целиком одобряю ваше вот. Так, говорили 700, уже 1000 Ну что же, значит Мистик классно смотрите с микрофоном, как обзор. Замечаете? Замечаете? Да, вот микрофон вот такой у меня, знаете Спер, спер у жены. У нее там э, от старого караоке. Вот разговариваю с вами. Пока другого нету. Может быть, после этого э, ЧВКшники себе руны набивают, как викинги. Ну, знаете, люди, которые ходят под смертью, они всегда очень мистичны. И поэтому и руны, и все это помогает это. Когда-то помогает. Но надо уметь с этим работать. Иначе. Вначале они помогут, а потом затянут в самое, в самое пекло Запросто Так, доброго времени суток Можно ли приступы панической атаки Эту сильнейшую энергию паники превратить в исцеляющую Можно, можно То есть паническая атака часто бывает навязана То есть на вас совершаются энергетические нападения Поэтому надо, надо работать с энергией так, нуждаюсь в знаниях, хочу быть вашим учеником Ну, у меня, знаете, посмотрите Уроки, там, какие-то Медитации, вот, и будьте Вам надо обязательно со мной говорить <с toutes> мастер -карт. Воспользовались, что Надо водочку пить, чтобы А может быть, не, не вкалывать себе Тогда и водки не надо пить Так, тебе простой вопрос Задали о сексе Это ж кундалини, поясничная чакра Нет, друзья мои это не поясничная чакра Поясничная чакра это у нас третья чакра А сексуальная чакра находится в крестцовом отделе позвоночника Это оранжевое солнце и шесть лучиков Что с ней надо уметь работать? Надо Дорогой Виктор, но видимо вы работаете с совершенно другой чакрой Поэтому эффект у вас получается может быть даже противоположный тому, что вы ожидаете Поэтому смотрите Так, Здравствуйте Ровно шлем ужаса, как оберег, ваше мнение. Я бы не, не пользовался. Привет, мистик. Можно с тобой поговорить ВКонтакте. Не, друзья мои, я как-то вконтакте не это. Сегодня салютовали, прогнала намерение. Завтра узнаю, что случилось. Да, друзья мои, видите, эти бесноватые все время салютами пытаются что-то там привлечь привлечь каких-то кстати мистик насчет встречи с подписчиками очень здравый идея. сам хотел попросить но стеснялся ну друзья мои давайте отложим это но ну, может быть как действительно до весны потому что сейчас не самое лучшее время Сейчас, знаете какой-то митинг к нам пришлют или еще чего-нибудь так в россии собираются запретить facebook и youtube Ну, запретят и что делать так, а в погонах будут принимать участие в работе? Ну, мы оповестили, видите, и поэтому, конечно, будет сопротивление. Будет? Будет. Боимся мы этого? Ну, наверное, нет. Для многих это... В копчике чакра есть. У меня тоже там, когда горит и чешется. Да, в копчике первая чакра. Именно красное солнышко, четыре луча. Чакра здоровья. Поэтому важно. Так... Так, Елена, благодарю вас за такой сюрприз Ладно, друзья мои Так, так мистик, вопрос Про аборты с мистической стороны Как влияет, так отягощают карму Ну, конечно, влияет То есть, по большому счету, это вы перекрываете дорогу Душе прийти сюда И душа часто бывает зависает Бывает вот Ну разные негативные Всегда Всегда это Не так просто Влияет, влияет Но если уж это совершилось то, Значит не надо себе вот это всегда вешать На шею говорить, что все пропало Осознайте это, что Ну как бы лучше избегать Вот этого, если нежелательно беременность, Но наверное есть способы до этого предотвратить это Но если это получилось и вы уже сделали аборт Ну значит э, Примите это как должное Принять и идти вперед Даже с грузом этой ответственности Так в черном караване только те Кто участвовал в обрядах колдуна Или есть еще люди из других городов Да в черном караване не, не только Из тех кто Это здесь э, Есть отдельный караван колдуна Есть просто там в различные места через этот портал Люди уходят Что черный колдун много за свою жизнь Вот этих печатей поставил Что люди из разных стран Здесь это тоже так Поэтому Поэтому не будет этого Такого Так Ладно, друзья мои Давайте на сегодня закончим, это а уже поздновато. В общем-то, как мы с вами договорились, в ночь с 29 на 30, я в 12 часов ночи по Москве провожу стрим, и мы с вами попробуем передать намерение и, как говорится, попробовать изменить вектор грядущих событий на благоприятный для страны и для мира. Вот это наша задача, внести свой маленький вклад. В это время еще будут действовать многие люди, как бы вместе с нами, вместе с теми, кто возьмет на себя вот этот вот, вот этот свой. Давайте совместную практику. Ну вот мы и сделаем. Ведьмина изба давно еще после вопроса о нашем шамане нарали и заблокировали меня. Ну и ладно. Ну, что вы там хотите обвиняете? А у них свои дела. Свои там эти, как говорится, теткинские дела там. Это, как говорится, наколдовать, намолдовать. Мы с вами мыслим более глобально. Поэтому, что нам для, для колдунов? Мы же с вами не просто колдуем. Что такое колдовство? Мы работаем с энергией, с сознанием, а это сильнее, чем какие-то простые обряды. Все, друзья мои, давайте на сегодня закончим. Пока. Счастливо.